Здравствуйте, с вами Александр. Я немножко пройдусь по Литовскому валу. Это ворота. Это конец Литовского вала. Хочу показать вам один интересный дом. Он находится не на этой улице, но рядышком. Он действительно крутой. Там и вход, него ворота крутые. Что осталось, правда, от этого всего? Вот это тоже, смотрите, да? Так выглядит неплохо. А этому дому там уже много-много лет. Видите следы от выстрелов. Видите, почему он разрушенный кирпичи? Вот, Действительно, по ним, наверное, стреляли или осколка от бомб. Там вообще заложен кусок. О, дверь открыта. Зайти посмотреть. Вот подвал, довольно таки неплохо выглядит, если учесть, что это удобно, наверное, лет сто, ведь еще брифы, нет, это современная табличка, а лестница старая. И вот деревянные лестницы столько лет все это стоит И хрущевка стоит или что это это наверное даже не хрущевка что-то такое непонятное такое страшное эти красивые люди розочки посадили неплохая улочка, Видно, тротуар сделали привели это место в порядок, конечно, дождик пошел, бегом-бегом забегу ох какая дверка, какие петли Ковка настоящая. Ничего себе, плитка выложена. Да, тут, конечно.. Дверьки старые еще. Это, наверное, вообще дверь какая-то. Там далеч квартиры. Видимо так. Кошка тоже интересная. Никогда такого не видел. Круглая. Наверное, это еще немецкая рама. Так, а здесь что? Тоже какая-то квартира. А там вход значит так. Пойду вниз. Здесь есть еще один домик такой. Шикарный просто. Я вам покажу этот домик. Видите, этот вот просто можно фильм снимать здесь. Здесь живут люди, ну почему вот так с потолками? Неужели нельзя паутину собрать? Вот такие дома, если их доделать, дома отремонтировать, Но ну, это просто будет украшение города. Плиточка, видите, еще немецкая, вот эта плиточка. Это получается, так квартира наверху, вот там, наверное, люди живут. Или, или нет, или там еще чердак выше находится. Да, наверное, это вот, видите, окошки, это квартира, которая наверху была. Это жилой дом. Его подремонтировали. Там, видите, арочка въезд. Я обойду дом с той стороны и покажу вам арочку. Она тоже очень красивая. Есть брусчатка. Старая еще брусчатка. попробую зайти в подъезд Там напротив тоже похожий дом Но этот красивее Так, где домофон? Очень высокие потолки в этом доме Наверное, немцы зажиточные здесь жили какая красота это не лень было такое делать интересное сооружение это для чего было сделано может быть это от грязи чистить ноги такая решеточка может кто знает пишите в комментариях что это такое Можно было внутрь попасть, люди вышли, ну да ладно, сейчас я покажу арочку, ну конечно ее почему-то реставрировать не стали. неинтересная вот такой вот обзорчик вышел района Литовского вала и вот эта вот улица, улица Черепичная. Всем пока, с вами был Александр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.